Всем доброго времени суток, Катаны! Третьего дня установил довольно странную аппу, которая называется Nimses. На первый взгляд, это вполне обычная социальная сеть. Однако, как заявляют разработчики, эта социальная сеть позволяет зарабатывать за то, что мы, внимание, просто существуем. Отсюда сразу уже следует вопрос, непонятно, как будет это существование подтверждаться. Да, в приложении есть геолокация и оно как-то отслеживает наше передвижение. Также наверняка приложение будет отслеживать посты, лайки и вообще любую социальную активность. Но об этом чуть позже. Универсальная единица расчета этого приложения ⁇ это один ним, который равен одной минуте нашей жизни. На данный момент курс нима составляет 1000 нимов за 1 доллар. А теперь мы проведем нехитрые расчеты и окажется, что за год использования этого приложения, просто за то, что оно у нас установлено, мы заработаем, внимание, 525 долларов. Ты, как бы это помягче сказать? Согласитесь, это весьма нехилая сумма, учитывая, что она достанется нам практически на халяву. И отсюда вопрос, где, черт возьми, разрабы будут брать деньги, если все пользователи вдруг захотят внезапно одновременно вывести свой заработок? Где деньги, любовки? Сейчас это является самым большим вопросом и самым большим сомнением по поводу того, что мы хоть что-то сможем заработать с приложения NIMSES. Но, тем не менее, как предполагаю я, разрабы будут вводить все новые и новые способы социальной активности, которая, естественно, требует нимов. На самом деле, даже сейчас, за какую-то элементарную социальную активность, приложение требует деньги. Например, за пост оно возьмет с вас 100 нимов. За лайк вы можете отдать от 10 до 50 нимов. И здесь, согласитесь, жаба-то давит, потому что в каком-нибудь ВКонтакте или Инстаграме мы можем влепить лайк, даже не задумываясь. А вот в приложении Нимсес мы прямо-таки очень щепетильно выбираем, чтобы лайкнуть. И я считаю, что это не очень Хорошо. Ну ладно, допустим разработчики смогут отбить хоть какие-то деньги за эти самые платные действия, но плюс наверняка в приложении появится еще куча рекламы. Не будем сейчас об этом думать, но подумаем о другом, что как я уже говорил, поскольку приложению требуется какая-то наша социальная активность, дабы подтвердить, что мы существуем, что мы до сих пор не умерли, нам естественно необходимо будет постоянно делать какие-то посты, лайкать других пользователей, писать сообщения и, естественно платить за это драгоценные нимы и возможно цены на эти действия вырастут в разы. А если же мы не будем это делать, то скорее всего получим бан. Да, подумал я, с этим приложением куча всяких сомнительных моментов, но все-таки заработать пару лишних баксов, установив ну какие-то 50 мегабайт приложения на ваш телефон, я думаю это не так уж плохо. В общем, не буду вас отговаривать, дерзайте, делайте как хотите, и на всякий случай я, конечно же, оставлю свой промокод. Если вы зарегистрируетесь в приложении Нимсос и введете этот промокод, то и вам будут дополнительные нимы, ну и мне тоже будет какая-то небольшая прибавка. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.